Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой первый заказ по пятому каталогу компании Faberlic. И вот первое, что я взялась для себя, вот такую вот водичку мужскую, в подарок, со скидкой 70%. Так как я являюсь вип-консультантом, водичка данная у меня встала всего лишь за 750 рублей. Хочешь также быть вип-консультантом? Пиши в комментариях или пиши в любой мессенджер под этим видео. Я расскажу, как стать вип-консультантом и иметь такую классную скидку на любой продукт компании вот водичка юдашки. код 3227 будет классный подарок также для себя взяла такую вот освежающую маску для лица с витамином b3 перезагрузка код данной маски 0042 такого твоя кожа еще не чувствовала айс текстура Имитирует холодный лед. Но этими льдинками невозможно отцарапать лицо. Только свежесть, тонизирующий эффект и приятный холодок. Пока вы наслаждаетесь, маска работает. Мгновенно освежает, увлажняет и улучшает внешний вид кожи. Регулирует выработку Себма. Поддерживает барьерную функцию кожи. Вот Такая вот классная есть маска в нашем ассортименте. Еще у нас есть Увлажняющая маска для лица. Преображение. Тканевая маска. Гиалуроновая кислота. Уникальный магнит влаги. Она способствует связывать и удерживать воду в тысячу раз больше собственного веса. Обеспечивает тонус и объем кожи. Маска содержит гиалуроновую кислоту двух размеров для комплексового воздействия на кожу. Борется сухостью, шелушением и тухлостью кожи. Преображает и освежает кожу. Код данной маски 0464. Также из этой же серии есть выравнивающая тон маска для лица и сияния. Код данной маски 0465. Такие вот классные есть средства в нашем интернет-магазине. Ну и что мне заказали в этот раз? Тут классная краска для волос. Это у нас очень светлый блондин пепельный. Код данной краски 18048. Женщина заказала мне две штучки. Как Волосы у нее длинные, ей как раз на раз покрасится, Хватит. Еще есть такая классная ночная маска для лица. Это я взяла себе тоже 70% скидкой. Код 0856. Она действует на протяжении всей ночи и обеспечивает бережный и интенсивный уход за кожей во время сна. Сон это время, которое наш организм полностью используют для отдыха и восстановления. Поскольку ночью кожа лица расслабляется и восстанавливается, клеточный обмен и циркуляция крови достигаются его компонентов. Они глубже проникают в кожу и быстрее ею усваиваются. Утром благодаря благодарная кожа порадует свежестью, отсутствием отеков и естественным здоровым сиянием. Такая вот классная масочка. себе, я еще приобрела такой дезодорант для интимной гигиены. ни разу не брала, но вот решила попробовать. Код данного дезодоранта 1628. Буду использовать. И также это заказ клиентов зубная нить с мятным вкусом. Код данной нити 1514. Тоже из серии Эксперт Фарма. Есть у нас такая классная серия Эксперт. Отбеливающий крем для, лица. крем для лица эффективно отбеливает кожу, веснушки, пигментные пианта. Компонент натурального происхождения, тетрагид защищает от солнца, обладает антиоксидантным и осветляющим действием. Аминокислота аргинин стимулирует локальную микроциркуляцию, входит в состав натурального увлажняющего фактора NMFID. Рекомендован для отбеливания кожи и предотвращения сезонной документации, в том числе веснушек. Подходит для всех типов кожи. Такая классная вещь есть у нас в ассортименте. Код 1140. Вот такие вот у нас есть еще салфеточки для чистки стекол. Очищает одним движением, без разводов, царапин и ворсинок. Прекрасно подходит для любых поверхностей. Код данных салфеточек 11032. И еще есть универсальная салфетка с уголком. Размер данной салфеточки 35 на 35. Код вот данной салфеточки 910-074. И как вы видели в моем предыдущем заказе, они один раз уже берут. Такие вот классные средства. Рефрешер для одежды и тканей. Это с лавандой и бергамотом у нас. Он действует как жидкий утюг для легких тканей. Код 30289. И шампунь для волос. Это у нас идет для жирных волос. Морошка. Код 0191. И всеми полюбившийся шампунь. Крапивный. Он для укрепления волос. Код 1914. Также у нас в нашем ассортименте есть гель для интимной гигиены для чувствительной кожи от 87.22. И такое вот мыло розовый кварц от 29.10. Вес данного мыла 60 грамм. Освежитель для полости рта нежная малина. Классный аромат тоже себе беру постоянно. 87.28 код данного освежителя. И также вот есть отбеливающие пасты, мягкое отбеливание, код 2246 и экстра свежесть. Код данной пасты 2245. Пасты, пасты классные, они отлично справляются. Дыхание свежее и приятное. Ну и еще мне заказали такой вот оттеночный бальзам для губ, код 4766. Такой вот светленький оттеночек на губах будет. И, конечно же, объемную тушь для ресниц. 52-38. Такой вот у меня получился небольшой заказ. Первый. Так как уже заказан еще заказ. Но пока еще не пришел. Это вот первый на 40 баллов. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч.